Ну, работаю уже месяц только положительные отзывы сами все видели как она работает для нее вот этот вариант травы просто запредельный и тем не менее она справилась мне надо прям тяжкий круг посмотри вот да какая мощная трава этим обработаем ну вот есть вот момент почему вот это налазит потому что трава мокрая блин иди сюда с этим иходи со мной она мокрая просто вот нуждали когда высадили она не будет залетать мокрая потом грабель как Ну, еще такой нюанс тут есть. Здесь, надо вот это вот все убирать иди сюда потому что трава мокрая она любая будет забиваться то есть это ничего страшного но тем не менее да, в таких ужасных условиях вещь работает это ничего страшного и такую траву как бы ну, уже не косит да, такой вот газонокосил потому что она легла то есть мы опоздали то есть нужно ее косить было, ну, намного раньше. Это... И тем не менее... I'll film одной рукой управляется как чемодан в машину поставил ну это лучший вариант она а сколько хватает на какой получить ну сложно сказать вот такой травы ну еще чуть-чуть покосить и все ну, потому что для нее это ну, а очень сколько, тяжело. сколько квадратов здесь примерно вот даже